Всем привет, ребят! Король Пейнта снова в деле. Сегодня мы поговорим про важность правильного окружения. Итак, мы разделим людей условно на успешных. То есть, это будут люди, которые занимаются своим делом. То есть, мы не будем говорить сейчас про деньги. Мы будем говорить про людей, которые занимаются своим делом. и людей неуспешных, которые занимаются не своим делом. Их намного больше. То есть, мы не меряем успех деньгами. Мы меряем успех интересам людей заниматься тем делом, которым они занимаются. Итак, справа. Справа у нас люди неуспешные, то есть, еще раз повторюсь, это люди, которые занимаются не своим. Например, что характерно для этих неуспешных людей, да? Неуспешные люди, они все время ноют, то есть, они говорят, как же я устал ходить на этот чертов цементный завод. И вот они с такими мордами все время, вот. Вот. Что еще отличает неуспешных людей? Они очень любят выпить, там, э, очень часто у них какие-то другие вредные привычки, более жестокие даже, чем выпить. То есть, ну, например, бывает наркомания там всякая, да, а, разврат, разврат. Вот, то есть фишка в том, что э, каждый человек, он, ну, по сути, винтик. Я винтик, ты винтик, там, все мы винтики. И у нас задача, ну, оптимальная для, для нас с вами, занять правильную позицию в обществе, позицию, на которой вам будет комфортно. В любом случае мы сильно ничего не меняем, в любом случае мы винтики. Но одно дело быть винтиком на своем месте и нормально, правильно крутиться вместе со всей этой верхатурой конструкции, а другое дело быть винтиком, который не на своем месте и который ноет от того, что он не на своем месте. Здесь мы нарисуем людей успешных, они будут у нас разными, но соль этих успешных людей будет в том, что... Они занимаются тем, что им нравится. Например, меня можно назвать, ну, вот в этом плане успешным, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится снимать ролики на YouTube, Это у меня официальная работа, я хожу только налоги дерьма, плачу и в принципе особых проблем не имею. У успешных людей, как правило, несколько больше интересов, и они живут попроще, потому что они занимаются своим любимым делом. Это может быть абсолютно любое дело. То есть ты можешь быть успешным врачом или успешным железнодорожником. Главное, что тебе по кайфу твое дело. Вот, успешные люди всегда повеселее. Так вот. Обычно успешные люди зарабатывают больше денег, потому что если ты на своем месте, ты, по крайней мере, можешь, ну, э, как-то самореализоваться. Самореализация, она позволяет тебе иметь позитивное мышление. То есть я просто, как человек, который когда-то работал не на своем месте, вот, э, вполне официально, это было ужасно. То есть у меня была потребность работать не на своем месте, некоторые, там, ну, как бы, грубо говоря, даже по принуждению, можно сказать, работать. Ну, у нас так, такие есть особенности в нашем царстве и государстве. Я чувствовал себя ужасно. Я уходил в 8 утра, шел, я не знаю, часто у меня было это ощущение, я в институт ходил учиться, потом когда на работу ходил. Темно, на улице холодно, какая-то грязь. И ты идешь в этот институт, ты идешь в эту школу, которую ты ненавидишь, которая тебе не нравится. Такое мышление, оно порождает у других людей тоже очень большое недовольство. Я думаю, что вы видели, проводились там исследования, да, разные, что если один человек там в помещении грустный, остальным людям это тоже нифига не нравится. Так вот, теперь нарисуем такой, такую э, рамку, вот такую рамку. Эта рамка это вы, то есть это то, что э, происходит в вашей голове. То есть вы не рамка, но вы то, что происходит в вашей голове. Какую картину будут проецировать нам внутрь разные люди? Какие эмоции они будут в нас засовывать? Все негативные, неуспешные люди, когда общаешься с ними, они будут впихивать в тебя свою негативную картину мира. Боже мой, как у нас в стране все плохо, какой плохой президент, как у нас воруют, как мне надоели, там, я не знаю, кавказцы, или сейчас очень сильно большое недовольство там, к украинцам, как мне надоели эти практики. То есть, ну, вот, вот, вот все разговоры об этом. И в итоге ты начинаешь, как бы, во-первых, это очень большой уход от проблем, то есть, когда ты говоришь, что, ну, я же ни за что не отвечаю, это просто страна у нас такая, а, Тип, ну, в России нет молодежной политики, поэтому я такой бомж, ну, просто мне негде работать, а на самом деле все хорошо То есть, неуспешные люди, они проецируют для тебя какую модель э -э, мышления и модель поведения на твой вот этот вот э -э, внутренний экран, да, скажем так Они проецируют модель, что все плохо, ты ничего не можешь изменить То есть, ну, ты, ну, хрена не можешь, ну, зачем что-то делать, зачем пытаться, если все ну, то есть, вот, ну, объективно, да, утонешь Это, знаете, есть такая старая сказка про лягушек, да, которые там попали в кувшин, и одна лягушка тут же утонула, потому что, ну все, вариантов нет, а другая лягушка там э, дергала ногами и в итоге смогла из этого кувшина выплыть, там, взбив что-то из молока масла или что-то такое. Какая-то дикая, безумная история, но тем не менее, суть в том, что эти люди говорят, ой, все плохо, мы не будем шевелить лапками, мы ничего не можем изменить, и они на тебя проецируют плохую модель поведения, то есть, ну... Модель, они, то есть э, люди, они стараются так или иначе тебя подогнать под себя. То есть они стараются сделать из тебя такого же, как они. То есть если это люди, у которых ну, вот, модель мышления такая, они не хотя, или даже иногда желая этого, будут из тебя делать такого же. Потому что в этом коллективе быть успешным очень, ну то есть как бы не, не, не круто. То есть когда все зарабатывают 5000 рублей, 10 тысяч рублей, а ты зарабатываешь 200, ну как бы на тебя смотрят, так, прррр, ты какой-то не такой. А что делают люди позитивные, успешные? Они тебя развивают, и они рисуют тебе другую картину мира когда ты общаешься с людьми более успешными, и вот это один из секретов моего успеха. Я в плохие времена, когда у меня были депрессии, когда я работал не там, где мне нужно было работать, я, что я делал? Я слушал подкасты успешных людей. Я смотрел передачи с успешными людьми. И я могу сказать, что, хотя у меня вокруг было довольно слабое окружение, люди, которые довольно мало чего добились, люди, у которых были слабые результаты по жизни, люди, которые до сих пор зарабатывают там 15 тысяч рублей в месяц, и несчастливы при этом, вот, не, потому что они не на своем месте, я имел возможность, и вы имеете возможность, потому что вы сейчас в интернете, вы можете скачать книгу, вы можете там скачать подкаст успешного человека и послушать его. И успешный человек даже на расстоянии, даже вот мой какой-то вот тренинг, там подкаст, почему меня там часто благодарят, что вот панда, там ты там типа помог, там ты там расширил наше мышление, что подсказал. Потому что я вам говорю, ребят, есть шансы, есть варианты. Да, тяжело, но можно двинуться, можно попробовать. Это совсем другая модель мышления. Вот, и соответственно, если вы будете размышлять в этой модели, да, мыслить, что есть шансы, есть варианты, то у вас будет картина мира совсем другой, вот такой. Соответственно, делаем вывод, чем больше у вас негативных, грустных людей в окружении, тем более негативная ваша модель, модель мышления, которую вы перенимаете. Ну, за примерами далеко ходить не нужно. То есть, если ты общаешься. Грубо говоря, вот если это хорошая штука, да, если ты общаешься с людьми, которые матерятся все время, тоже начинаешь материться. Если они при этом еще там, ну, вот, бухают все время по выходным, ты тоже начинаешь под них подстраиваться и бухать. Или начинаешь там курить, или еще что-то. Если ты общаешься с людьми, которые все вегетарианцы и все занимаются спортом, ты становишься вегетарианцем и начинаешь заниматься спортом. Я не говорю, что это там хорошо или плохо, но просто, вот, ну, окружение очень сильно на нас влияет, даже если мы стараемся ему сопротивляться. Поэтому, на мой взгляд, нужно максимальное количество успешных людей вокруг себя генерировать, находить в себе успешных учителей, находить в себе успешных советчиков. Я, например, очень счастлив, что у меня в скайпе есть куча контактов людей, которые в своих отраслях добились успеха, которые зарабатывают больше 200-300 тысяч рублей в месяц. И когда ты общаешься с этими людьми, даже они там не по YouTube, допустим, там, а вот там разработкой игр занимаются, да, или там занимаются там email маркетингом еще чем-то Вот есть руководители у меня знакомые, есть знакомые юристы, то есть... Люди, которые на своем месте зарабатывают хорошие деньги, они модель мышления тебе навязывают другую, они тебя развивают, они твою картину мира рисуют более яркой. Но люди, которые вот у -у -у, вы, вы, вы выпили, закусили, сходили в клуб, бухнули, это очень, ну, это, это, это, это слабое окружение, которое толкает тебя к себе. То есть нужно максимально общаться с теми людьми, пусть даже виртуально, по скайпу, или там э, слушать какие-то подкасты, смотреть какие-то фильмы, с людьми, которые, мышление которых вы хотели бы перенять. То есть если вы хотите зарабатывать... В интернете, то, например, смотреть этот канал для вас весьма полезно и позитивно, потому что я зарабатываю в интернете. Причем, ну, как бы, многие знают, какие суммы. Такие дела. Окружение очень важная вещь.